приветствую вас овны давайте посмотрим сегодня что будет Происходить в ближайшем месяце мая. Что же вас в нем ожидает? Итак, начнется он с коридора затмений, который начался 30 апреля и будет до 16 мая. Достаточно сложный, энергетически, напряженный период, но у вас будет шанс именно в этом периоде прорваться то есть выйти из какого-то трудного, стесняющего вас положения. В первых числах мая вы, возможно, будете получать какие-то приятные сюрпризы из неожиданных, возможно, скрытых источников и какой-то ну, благотворительности, может быть, какой-то поддержки, которая не афишируется. А вот начиная со 2 числа, уже когда Венера перейдет ваш знак родной, то вы почувствуете, конечно же, в себе больше сил, уверенности и возможности действовать. Поскольку Венера находится в вашем родном знаке и ваш знак связан с напористостью, то и чувства также будут ваши переполнены такими ощущениями, как страсть, как нежелание чего-то терпеть, как желание добиться чего-либо любой ценой. Это будет чувствоваться и в вашей чувственной жизни. Будете очень активны в любви и очень напористы в, этом, в этой сфере жизни. До 28 мая, пока Венера не покинет ваш знак, в вашей чувственной энергии будет преобладать желание доминировать и главную роль будут играть сильные страсти. Вы будете сексуально привлекательны для противоположного пола, что значительно увеличит ваши шансы на взаимодействие с партнерами и также на знакомство. Особенно на почве секса. С 3 до 9 мая гармоничные аспекты между Венерой и Меркурием помогут вам заключать какие-то выгодные сделки, договора, будут выгодными короткие командировки, посещение близких своих знакомых, друзей, благоприятный период для приобретения автотранспорта. Ну и собственно все, что будет касаться с учебой, будет даваться достаточно легко. Также первую половину месяца будет наблюдаться соединение Солнца с Ураном в вашем втором доме. Еще и на фоне затмений это может вам дать какие-то новые возможности в получении, может быть, дополнительных ну, или основных источников дохода. И вы знаете, можно сказать, что вот в сфере заработка вы станете очень активными, напористыми решительными, ну и даже не сдержанными. Также с 10 числа Меркурий становится ретроградным. Как я уже ранее говорила, Меркурий отвечает за коммуникации, за договоренности, за дороги, за путешествия, за логистику и, собственно, Ретроградность его близнецах близнецах указывает на то, что до 3 июня будет не самое лучшее время для того, чтобы начинать что-то новое. Любые договоренности в течение этого периода они могут претерпевать различные изменения и могут быть неточными. Проверяйте тщательно полученную информацию и будьте готовы к тому, что придется импровизировать что-то менять подстраиваться наиболее лучшим будет в это время что-то переделывать доделывать ну, в общем то делать то до чего раньше у вас не доходили руки но ну, если говорить о транспорте то продавать ну вообще что-либо продавать и ремонтировать также с 10 числа юпитер перейдет ваш знак Юпитер у нас связан со сферой расширения, и в вашем знаке он придаст вам очень много возможностей. Он даст вам еще больше решительности, не просто готовности, а возможности действовать, быть уверенными в себе и побеждать. 15 числа вы уже начнете ощущать на себе действия Лунное затмение, которое будет в Скорпионе, 16-го она состоится, Ну, скорее всего для вас это будет тема финансов, которая должна же к этому времени закрыться. Важно не принимать в эти дни никаких важных решений, связанных вот с этой частью вашей жизни с 12 по 17 будет наблюдаться такой аспект в вашем двенадцатом доме всего тайного скрытого, как соединение марса с нептуном. Ну, в лучшем варианте это духовность, это благотворительность, это глубокая религиозность, это желание помогать нуждающимся. Волонтерство в том числе. Ну, а в худшем варианте то есть могут э, проявить себя в очень активной фазе: различные мошенники, воры. В общем, важно их остерегаться и вообще остерегаться от любых сомнительных сделок, тем более еще и на фоне ретроградного Меркурия. Могут возобновиться действия каких-то тайных врагов, могут быть э, ну, принести вред какие-то там пагубные привычки. В общем, лучше не заниматься никакими темными делишками и не допускать их в свою жизнь, то есть постараться избегать их. С 21 по 24 вы будете особенно сексуальны, и ваша любовная жизнь может принести вам неожиданные сюрпризы. Как от глубокой страсти, так до полного расставания. 28 числа Марс перейдет ваш знак и наполнит вас еще более вашей энергией, поскольку именно в вашем знаке Марс очень силен, поскольку является его управителем, ну и, соответственно, придаст вам еще больше такой, знаете, уверенности в себе, прям аж на уровне фанатизма. Будете чувствовать себя полководцами главными управителями жизни не только своей, но и вашего окружения. Особенно этот аспект благоприятен для тех, кто занят в военных структурах и управленческих. Именно это, в это время вы будете настроены, победу, настроены на победу, и у вас будут все шансы ее получить». С 28 мая Венера перейдет в ваш второй дом финансов. Венера здесь находится в знаке своей силы. Чувства взаимоотношения с окружающими станут более мягкими, гармоничными, настроены на надежность, на перспективу и на комфорт. И вам она может принести новые возможности в сфере заработков, получения новых доходов. Приятных финансовых сюрпризов. 30 мая состоится новолуние в знаке зодиака близнецов и придаст вам очень хорошее, приятное настроение, время получения приятных впечатлений. Желаю вам хорошего, спокойного, очень интересного, насыщенного месяца и до встречи в следующих периодах.